Здравствуйте! Теперь уже добрый вечер, значит, потому что я уже записываю сегодня видео. И записываю я видео не первое, уже это уже будет третье видео. Просто у меня очень много различной косметики, поскольку я нахожусь в сетевых фирмах. И эти сетевые фирмы для того, чтобы стимулировать своих подопечных, они вырабатывают очень много различных красивых косметических средств, красивых и внешне оформленных, но в то же время, в общем-то, такие достаточно элитные уходовые средства. Ну, вот теперь хочу я сравнить вот это вот средство. Значит, я делала обзор с нано-платиной. Значит, кто, кто интересуется, посмотрите, у меня есть обзор с нано-платиной, с нано А вот теперь я добралась до самого главного. Я сделала обзор с нано-алмазами. То есть нанокластерами на на алмазов. Вы знаете, у них большая серия. Вот эта перед вами стоит именно в голубой упаковке. Алмазная серия. Но, знаете, я только что... Мне не понравилось, что, конечно, алмазную серию наша сетевая фирма могла бы, конечно, оформить и как-то вот, но ну, по подостойнее. Вот нано-платину, если вы посмотрите, она очень хорошо оформлена. А вот наноалмазы, алмазы на нано алмазы они оформлены, большая часть уже оформлена вот в таких вот в пластиковых упаковках, но это, в принципе, здесь и и не особенно. То есть это жидкость для умывания, а это жидкость для снятия макияжа. Ну, вы знаете, я пользовалась уже один флакончик жидкости для снятия макияжа использовала, вот он вот такой вот. И, значит, что здесь написано? Здесь написано омолаживающий, тонизирующий лосьон для снятия макияжа с наноалмазами. Значит, запах у них вот и у той жидкости, и у этой жидкости в общем-то практически одинаковый. Но он какой-то необычный. Вот чем мне нравится косметика наноалмазов и вообще НПЦ? Запахи необычные. Да, они синтетические, к сожалению, запахи, они а химические запахи, запахи добавки. Вот. И я специально вытащила алмазную линию, вытащила аннотацию, которую они распространяют. Это буквально в каждом продукте лежит вот эта алмаз линия. И в наноплатине там тоже вот такие есть аннотации. Ну и вот здесь написано, значит, алмазная линия. Что они пишут про алмазную линию? Это грандиозная суперкосметика, способная решать самый сложный вопрос, Это сложные косметологические проблемы женщин всех возрастов. Наноалмазы – это мельчайшие частицы алмаза, размер которых не превышает от 2 до 10 нанометров. Их омолаживающая функция поразительна. Прежде всего стоит отметить огромную регенерирующую способность в отношении тканей, в частности кожи, волос махтей. Наноалмазы являются эффективным проводником биологически активных веществ, входящих в состава косметических средств. Наноалмазные кластеры окружают молекулы действующего вещества, не давая им воздействовать на здоровые клетки до тех пор, пока не найдут поврежденную и только тогда освобождают лекарства для клетки. Эта прицельная доставка биологически активных компонентов увеличивает действие косметического средства в сотни раз. Одновременно с этими наноалмазами предотвращают факторы, влияющие на образование свободных радикалов и разного рода клеток Мутаций, что, сто, что ста, ставит косметика алмазой линии в один ряд самым неэффективным препаратом профилактики преждевременного старения клепов. Но я хочу сказать, что, как и любая косметологическая, косметическая компания, они бьют на то, что Любая женщина э, всегда польстится, тем более женщина уже старшего возраста, старше 40, на омоложение. Девочки, если вам 18, 25, даже 35 лет, поверьте, что когда стукнет переходный возраст, когда вы увидите, как все изменилось, вы, конечно, вы будете в ужасе. Меня, у меня э, вызвало шок меня вот это состояние вызвало шок. И поэтому, конечно, для меня сразу первым делом, надо же омолаживающий Все это, открою сознание, Значит, э, ну, я могу сказать, что да, омолаживающий эффект, да, действительно, э, очень хорошо, очень даже. Э, я я использовала вот этот вот лосьон для снятия макияжа. Вы знаете, по-первых, я снимала макияж, мне доставляло большое удовольствие. У меня была двухфазная смывка и в Роше. И вы знаете, я эту смывку и в Роше сменила сначала на вот эту алмазную на вот эту алмазную смывку значит для снятия макияжа а потом уже сменила и на чистую линию значит почему я не пользовалась ну вы знаете просто хотелось попробовать чистую линию просто хочется попробовать то что доступно потому что вот это конечно этим попользуешься но потом-то надо пользоваться чем-то что можно потому что стоимость вот этой серии от четырех тысяч до пяти тысяч вот я говорила, конечно, уже для про флаконы, но вот здесь вот они не посчитали, допустим, нужным, тоже они сделали пластиковые флаконы, и вот такое вот, как бы дешевое оформление такое вот, но оно не производит такое впечатление, конечно, что это наноалмазы, нанокластеры, но я отмечу, что здорово, вот особенно хочу отметить вот эту вещь, это косметические сливки, омолаживающие косметические сливки с лана-алмазами для лица, шеи и области декольте. Девчонки, мне очень понравились. Ой, я, вы знаете, я когда где видела сливки, я где видела, вижу сыворотку, сливки, я первым делом беру сыворотку, либо сливки, потому что крема кремами, но сыворотки намного лучше, нежели чем крема. И сливки тоже намного лучше, потому что это какой-то особый продукт, видимо, как-то особенно изготовляется. Я от этих сливок вот это вот, я уже просто не могу вот это вот достать, оно уже не, не, не вынимает. И я вот это вот сделаю, достану другим образом, оно немножко загустевать, начинает. Вот, упаковочка стеклянная, и она тоже вот делается, видите, как вот, вот, наверное, на плате они не сделали очень красивую упаковку, но здесь как бы надо было тоже бы, конечно, с упаковочкой, вот это тоже из пластика, можно было бы какой-нибудь из голубого металлика вот сделать, чтобы это вот, ну, просто великолепно смотрелось, потому что качество продукции мне очень понравилось. Значит, дальше вот эта вещь, ничего особенного она себе представляет, не представляет, это для области вокруг глаз, то есть для век для век. Девочки, скажем так, мне не понравилось. Мне не понравилось. Во-первых, смотрите на флакончик значит, ну, раз вот этот собачек оставил, потому что меня, конечно, зацепил. Он такой, он хорошенький. Во-вторых, Во оно было буквально 15 грамм. Оно было на дне. Вот смотрите, какая здесь вот, вот это вот. И вот это вот. И потом при... приходилось выскребать. Вот отсюда я так и не выскребала. Пришлось это все вымывать отсюда. В общем, вот этой штукой я недовольна. Она совершенно бесполезна. Стоит она половиной тысячи. Вот. Совершенно не нужна. Эффектов не было абсолютно никакого просто наки, просто выкинутые деньги и все далее вот даже больше мне понравилось жидкость для снятия макияжа Вот знаете я его потом просто использовала как-то не для, для, для лица где-то я половину использовала а потом вы знаете когда я вы ездила югки думаю, думаю что-то у меня лицо такое становится что крем не требует вы знаете действительно так Действительно так, что мое лицо действительно очень хорошо отреагировало на вот эту жидкость для снятия макияжа. Я использовала как лосьон тоник и больше не, не использовала никак. Значит, дальше. Вот эта жидкость у них – это э, гель для умывания с наноалмазами. Тоже он несколько такой. Но я не хочу его пользоваться, потому что я его не открывала. Просто я так для себя держала, думаю, мало ли, может кто-то кому-то продать. Ну, что 4-5 тысяч, они не лишние. Um, ну, я особенно не продаю такие вещи, тем более, что эти вещи тоже не покупались, эти вещи я покупала, за то, эти вещи давали в подарок за то, что я ела БАДы, И причем давали в подарок не по одной вещи, а потом я даже купила... Но у них была такая ситуация, что у них выходил срок годности. Вот здесь внизу э, у них стоял срок годности. И вот, вот этот срок годности у них выходил. То есть там уже одиннадцатый год был. Э, и они как бы смотрели на это все. И ну, понятно, что по сроку годности люди смотрят вот эти вещи. И вы знаете, они продавали это буквально уже где-то даже составляли вот это из подарочного набора, э, входило вот таких вот 5 маленьких таких вот упаковочек, вот мне э, тюбочков 5 э, штук, и они буквально это продали за тысячу, потому что надо было срочно продать потому что такие вещи, безусловно, что с просроченным сроком годности уже никто не возьмет. Вот это я поставила специально, вот это мне очень сильно понравилась вещь, но я могу сказать так, что большого эффекта она мне не сделала, но мне очень нравился волос после него. Значит, это мелаж вообще регенерирующий шампунь-кондиционер, с наноалмазами, стимулирующий рост волос. Шампунь-кондиционер, я думаю, что вот сейчас, может быть, может быть, вот, какой-то эффект и будет. И я даже в качестве подарков, вот, я вот взяла вот эти шампуни, я пользовалась именно, вот я говорила, что я на шампуни не обращала внимания, просто после того, как я купила, вот мне подарили, я поимела возможность, пользоваться такими шампунями, и решила, что покупать в магазинах я больше никакие шампуни не буду. Вы знаете, никакого эффекта у меня от него не было. Никакого. Значит, шампунь, казалось бы, должен стимулировать рост волос. Ну, я такого не увидела. Сейчас вот возьмем, то есть тут еще три упаковки. Вот. Я вот посмотрю, а нет, не к ним, ним нет анатаса. А может быть, я просто вытащу и сейчас в другом посмотрю. Нет, ним нет аннотации, но дело в том, что они аннотации кладут не конкретно в какому-то шампуне, а здесь аннотация полностью а, содержит всю алмазную линию. Вот. Значит, что входит в это анализование? Омолаживающий дневной крем для лица с наноалмазами. Нежная омолаживающая фитоэмульсия с наноалмазами для сухой кожи. Омолаживающий биокомплекс для ночного кожи за кожей лица с наноалмазами. Омолаживающий увлажняющий гидрофлюид с наноалмазами. Омолаживающие косметические сливки, вот, вот они, для области декольте лица и шеи. Дальше, омолаживающий лифтинг-маска с нано алмазами, омолаживающий регенерирующий крем для век с наноалмазами. алмазами Вот он, вот этот. Омолаживающий эликсир для контура глаз с нано-алмазами. Дальше. Вот видите, сколько. Омолаживающий крем для губ с наноалмазами. алмазами Омолаживающий тонизирующий натье для снятия макияжа с нано-алмазами. Вот для снятия. Омолаживающий э, бриллиантовый скраб для лица с нано-алмазами. Скраб у меня был. У меня был скраб на но вы знаете, мне ужасно понравился. Но я его как скраб не использовала, я использовала как крем. То есть наносила на лицо, ждала пока впитается. Дальше аккуратно платочком смахивала вот эти скрабирующие косточки. Они были очень мелкие, тоже как вот чистый линии в малине, в скрабе с малиной. И потом снимаю. потом мне ни ночью, ни днем мне не нужно было наносить крема. В общем, я люблю крем наносить днем. но а как-то на ночь я не практиковала такого. Дальше омолаживающий гель для умывания с моноалмазами. Вот он. Омолаживающий смягчающий бальзам для, для рук с Для рук мне тоже понравился очень классно. Омолаживающий э, профилактический гель для уставших ног с моноалма тоже пользовалась, понравилось. Омолаживающий увлажняющий молочко для тела с наноалмазами. Это будет точно так же подобно, как и платина. Значит, омолаживающий антицеллюлитный гель для тела с наноалмазами. Вот у платина я показывала антицеллюлитный гель, омолаживающий крем для тела с наноалмазами. Вот шампунь для сухих и секущихся волос с наноалмазами, шампунь для нормальных и жирных волос с нанолмазами. Вот теперь омолаживающий регенерирующий шампунь-кондиционер с наноалмазами, стимулирующий рост волос. Значит, что он делает? Оказывает уникальное действие на волосы и кожу головы и предназначен для омоложения и эффективного восстановления волос. Благодаря эксклюзивному составу компоненты улучшают циркуляцию крови, укрепляют фолликулы, способствуют интенсивно-качественному росту волос. Комплекс витамин и коэнзин Q10 оказывают антистрессовые питающие действия, кондиционируют. Ну вот э, я могу сказать, что тогда вполне возможно, что может быть как-то на волос... В общем, я им пользовалась, но такого эффекта не было. Я вот сегодня, второй день, э, я смотрю на свой воздух, прямо сейчас поставила зеркало, После шампуня 100 рецептов красоты со 100% натуральной пеной мыльного ореха, девочки, это вообще потрясающе. У меня сегодня волосы как будто я их только что помыла. Вот после всех остальных шампуней чистой линии у меня такого не было. На следующий день уже волосы грязнятся. А вот вот эта вот вещь, конечно, просто изумительна. Но там, конечно, вполне возможно, что и СЛС добавлены вот эти вот лори-сульфаты натрия. А тут вот именно пена мыльного ореха. И вы знаете, вот я просто вижу, что что вот этот шампунь на моих волосах, ну, просто прилет. Но просто после вот этого шампуня мне очень нравилось, какие становились волосы. Они становились, какие то необычные. И еще хочу сказать одно, это вот я уже заметила только сейчас. У меня очень редко села зрения после того, как я попила йод, для того, чтобы успокоить свою щитовидную железу. А вы знаете, я перестала видеть, у меня резко вот на таком расстоянии, в котором я сейчас считаю такой мелкий шрифт, я не могла видеть, у меня все плыло, вы знаете, даже обратилась э, э, к медикам, к нашим окулистам, и мне поставили пресс биопии Это самое худшее из всего, из всей офтальмологии. То есть, самое худшее заболевание глаз. Меня говорю, ребята, говорю, господи, мне самое главное, чтобы вы поставили диагноз. Все остальное я сделаю сама. И вы представляете, вот я сейчас ННПЦТО пью э, БАБА-АНАВИТА. АНАВИТА. У меня заболели суставы. И, значит, АНАВИТА регулирует в печени, в общем, одну цепочку обменных процессов в печени. Ну, там, по крайней мере, так написано. И даже в этой АНАВИТЕ присутствует немного инсулина, то есть небольшая часть инсулина для того, чтобы вот регулировать, потому что именно печень у нас отвечает за обмен сахара и за утилизацию сахара, а не поджелудочная железа, как у нас любят лечить все остальные доктора. И вы знаете, вот сейчас, только сейчас я отметила, я пью эту Ановиту с той субботы, сегодня у нас среда, а Это было 4 дня, по одной и два раза в день. Нужно было пить по одной три раза в день, я пью по одной два раза в день. И, девчонки, вы представляете, что происходит? Я вот сейчас спокойно сижу и читаю вот этот текст, я его хорошо вижу, он у меня не плывет, я абсолютно все хорошо вижу для меня это просто вот сегодня я хорошо, что я начала снимать это видео я не хотела читать, потому что думаю я не увижу, надо будет очки одевать Они, а если честно, лень было за очками и вдруг, и вдруг, вот, вот представляете для меня это вот, я такой текст я не могла даже текст прочитать вот такой, вот так, вот так который написан, на расстоянии 30 сантиметров от глаз я не могла его прочитать потому что я сейчас еще очень много читаю э, на компьютере, я скачала много книг Николая Левашовой и Светланы Левашовой и я сейчас просто поглощаю эти книги и вот компьютер очень сильно дал мне сбой вот этот и вот, вы знаете, я ничего не видела, у меня все плыло. Впереди. И вот это вот сегодня первый день, вот на четвертый день, вдруг после вот этой анавиты я увидела у меня, у меня стали восстанавливаться зрение. Я вчера почувствовала, у меня была какая-то пленка перед глазами. В общем, короче, не могла сфокусировать, что такое предбиопия. Это тогда, когда идет атрофия тканей глаза, то есть вот этой мышцы, которая натягивает хрусталик, и эта мышца не может уже натягивать. Действительно, я посмотрела, не могу сакомодировать, то есть я не могу навести сфокусировать на разных Э, расстояние, то есть мне надо уже дальше, дальше, дальше, шрифт мне нужно уже больше, больше. Но знаете, я была в ужасе, поскольку я сама стоматолог. Вот. И когда я начала пить инавито, вчера вдруг ни с того ни с сего у меня вдруг прозрел, вчера один глаз правый. Ну, то есть, знаете, я э -э, сидела, думаю, думаю, наверное, мне показалось, но у меня уже было такое, вот олигоптиды мне помогали. А потом вот после того, как я йод пропила, мне олигопептиды перестали помогать, по всей видимости, что-то более серьезно затронуло. И вы знаете, вот, вот эта анавита, она мне помогла, я начала бить. Но поначалу, когда вот начинаю регулировать, девчонки, мне было очень тяжело. Вот первый день, ой, и на второй день у меня была такая, у меня, во-первых, голова болела, такая дырная голова была, меня шатало. Вот. А сегодня я, наверное, по-моему, за целый день один раз поела, потому что вообще не хочу есть. Вот просто нет никакого желания есть. Просто нет и все. Не хочу есть. Вот не хочу И все. Ну, да, скорее всего, что это какое-то воздействие БАДов. Ну, в общем, вот прочитали мы про шампуни. Вот это вот вся косметическая линия. Еще хочу сказать, что у них есть очень красивый, у них есть очень красивый, Каталог, в этом каталоге они четко подробно объясняют, что к чему, где и куда, но я могу сказать, что там э, такие вот стандартные, стандартные фразы, вот я сейчас уже читаю, там все, в общем-то, очень стандартно. Э, вот э, очень хорошо, что я достала вот эти наноалмазы, и вы знаете, я, наверное, вот попробую, но, наверное, я все-таки пока что мыльным орехом попользуюсь, потому что я настолько в восторге от вот этих волос сегодня на второй день, если от всех остальных шампуней чистой линии, на второй день уже очень сильно чувствовалось, что волосы были вчера помыты, а не сегодня, сегодня у меня такое ощущение, что я только вышла из ванны. У меня волос пушистый, блестит. Ну, в общем, я сегодня даже у мужа спросила, я говорю, вот, Володь, я говорю, как вот ты считаешь, вот, все-таки волосы, ты видел меня, что я три года назад была, в общем-то, с какой -то, с короткой стрижкой, и на макушке все светилось, волосины, за волосиной бегали. Ну, как мне, мне очень интересно, мне понравилось, когда у вас волосы осталось на три драки. Вот. вот, то же самое, у меня, наверное, на одну драку уже оставалось волосы. И вот сейчас я вот смотрю, говорю это, смотрю в зеркало на себя, и мне настолько нравится вот эта вот подсветка, настолько все здорово, настолько красиво, настолько необычно волос. И у меня волос уже средней длины, у меня боб коры средней длины, ну, волос тонкий, конечно, но очень хорошо, что мне Таня его пофилировала. У меня хороший парикмахер, слава богу, мне повезло, я нашла хорошего парикмахера. А вы знаете, получается так, что вот она мне делает именно то, что я хочу. Потому что иногда в парикмахерскую приходишь, тебя обкорнают так, что еще месяц надо ждать, пока это все отрастет. То есть, ну, очень коротко, всегда в три года очень коротко. Ну, так идешь и думаешь, а вот Таня делает именно так, как нужно. Вот я в следующий раз я очень хотела, мне очень нравится одна фотография, где принцесса Диана вот со своей стрижкой изображена она уже после развода с детьми. И там вот она в куртке, они где-то там в водном бассейне, и она в куртке. И у нее великолепная стрижка, мне ужасно нравилась. Но там такая отросшая, отросшая стрижка. Но вот сейчас я все-таки, наверное, немножко повременю с такой стрижкой, потому что, вы знаете, я хочу отрастить волосы. У меня сзади очень красивые волосы, я, я посмотрела в зеркало. Спасибо, чистая линия. И вот э, я все-таки думаю, что я все-таки что я попробую вот этот шампунь, потому что он делает совершенно необычным голову, совершенно волосы вот И после него волосы действительно долго не грязнились. Но мне вот мыльные орехи, я просто очень довольна, что мыльные орехи, как хорошо мне пошли мыльные орехи. Э, потому что это именно мылящие эффекты, они очень хорошо пенятся, вы знаете, вот как-то вот как-то вот необычно напенивается, прямо вот чувствуется, что это не химия, что это что-то натуральное. Ну, в общем, пока, пока я буду пользоваться вот этими старецептами красоты, я, я посмотрю, как это будет, как это будет выглядеть в вот, следующий раз. Я просто вот сейчас не пользуюсь никакими фиксаторами, хочу посмотреть, насколько мне хватит вот таких волос, до какой, ну, до какого, 3-4 дня, неделю там, еще сколько-то там времени. Ну, в общем, я хочу посмотреть на свои волосы, сколько они потянут. То есть я сейчас делаю полный эксперимент и хочу вернуть, я чувствую, что с чистой линией я все-таки верну это дело. Ну вот, я закончила свой обзор насчет косметической линии нано-алмазы. Вот я рядом поставила орхидейку. Красивая очень орхидея. И вы знаете, я когда ее принесла из магазина, купила ее в метро, вы знаете, она бедняжка, она была вся маленькая и вся усеяна цветами. Но я думаю, представляешь, вот сейчас цветы распустятся. Девочки, вы знаете, я принесла домой, и вы знаете, ни один из этих цветочков не распустился, они все опали. Она чуть было не засохла. Я ее и пересадила. Потом пришлось ее пересадить обратно потому что она начала сохнуть, она очень долго стояла, она потом, короче, один пара цветочков у нее расцвели, и так она держалась, держалась, и, э, ну, в общем, наверное, больше полгода, наверное, месяца восемь, она вот так вот стояла, и вот сейчас, вы представляете, вот сейчас вот эта красота выкинула мне еще один цветочек, вот, еще моя красавица расцвела, это мне тоже большой хороший знак, вообще мне муж отметил, что я какую вот даже вот посажу самую, самую простую какую-нибудь веточку, и в общем все всходит, все расцветает. Сейчас вот готовится расцветать уже третий, третий цветочек. И мне, мне очень радостно, что моя малышка наконец-таки ожила, и что э, все получается очень хорошо, очень красиво. Она очень красиво фиолетово-желтого цвета. Вот она э, с этой стороны, она желтого цвета, а спереди она фиолетовая. Необычное сочетание. Вот точно так же, как и сочетание на алмазов Поэтому вот, я очень рада, что я поделилась с вами своим мнением по поводу косметики. И я еще хочу сказать, что девочки, не бойтесь пользоваться сетевыми БАДами, потому что именно в сетевых компаниях вы можете найти совершенно сногсшибательные вещи. Допустим, даже те вещи, которыми пользуются космонавты. Вот Я очень хотела бы себе такой браслет из космической стали, но они со вставками. И эти вставки автоматически регулируют и кровяное давление, и уровень сахара, и тонус нервной системы и мышечный тонус. В общем, вы не представляете, там уже теперь 5 вставок, и сделается он, он напылен золотом, стоимость его где-то около 10 тысяч, но я как-то вот не думала, потому что там электромагнитная вставка есть, а у меня от нее ну как-то произошел сердечный приступ, я как-то сутки проносила его. Но факт тот, что я, допустим, прикладывала к месту, вот у меня болела голова, я приложила, положила на лоб этот браслет и полежала где-то 10 минут, и голова меня вам я успокоилась. Поэтому, вот, вы знаете, вот такие волшебные вещи вы можете использовать в сетевых компаниях. И вот такой вот косметикой вы тоже можете пользоваться в сетевых компаниях. Косметика хорошая, не могу сказать ничего. И она, фактически, вы здесь получаете такую косметику за бесплатно, то, что вы еще и поправляете свое здоровье. В общем, это очень здорово. Но сетевые компании надо выбирать. Ну вот Кто пользуется Тианде, им нравится, кто пользуется Евроше, ой, не Евроше, кто пользуется, вот НПЦТО. Я выбрала себе НПЦТО, и выбрала другую сетевую компанию, не хочу ее называть, потому что не хочу давать пока рекламу. Вот, та сетевая компания, она, конечно, много дороже, но там и элитные вещи, вот там как раз вот эти браслеты, и там еще очень много всего, там и джинсы, которые регулируют вообще состояние, вообще твое состояние, вот ты одеваешь эти джинсы, и они автоматически на тебе начинают регулировать все. Вот, вы знаете, просто потрясающие вещи, и самое главное, что манипуляция, манипуляция находится на ремне и на пряжке. То есть манипулировать и регулировать этими джинсами можно. Пульт управления находится на пряжке брюк. Это здорово. Это просто здорово. Там такие вещи слышишь про них. Вот я пользуюсь их БАДами. я покупаю, Они мне присылают их БАДы. Очень приятно, потому что БАДы очень высокого качества. И я очень много слышала. Вот люди, которые допустим занимаются спортивным питанием. То есть они покупают американское спортивное питание определенной фирмы здесь. И это же самое питание им присылали из Америки. Девчонки, это две разные вещи. Вот. А то, что покупаем мы, вот, допустим, той сетевой фирмы, качество везде одинаковое. Я могу сказать в НПЦ только единственное, что сейчас вот очень стали люди жаловаться на их качество, на качество их БАДов, на качество вот ну, обслуживания, то есть они уже зажрались, они уже в Англии открыли свой, свою какую-то школу, еще там что-то, и, короче, все, сейчас начинают тянуть в Англию, я так поняла, что и дистрибьюторские центры, короче, они грабят дистрибьюторские центры, ну, то есть как-нибудь лохов, холуев, которые им совершенно не нужно. Абсолютно. А вот, допустим, у нас дисбьюторский центр содержит помощник президента. Да, у нее есть все, у нее есть хорошего качества. Вы знаете, я не считаю такое отношение вообще к, к своей работе и к тому, что ты делаешь. Это сходство, самое настоящее сходство. Поэтому э, для меня это очень важно. И поэтому я сейчас поумерила свой пыл к этим БАДам и вообще к этой ферме. Не стараюсь туда нести свои деньги по вот этой вот причине. Э, но дело в том, что все очень здорово, вот. но я поняла просто, что сейчас нужно просто брать вот БАДы именно у этой женщины, у помощника президента, потому что раз такая ситуация получилась, значит, надо как бы вот это вот все дело и использовать. Так что, к сожалению, частное предпринимательство, к сожалению, все эти частные у нас заведения, мораль очень страдает у нас мораль страдает именно потому, что у нас, вот, к сожалению, сейчас э, в России господствует религия рабов, это православное христианство, как говорят раннее христианство, оно никакое не раннее христианство, это были культы Дионисии, которые постепенно э, преобразовывались, и, в общем-то, э, вы знаете, есть религии для богатых, это так называемая дианетика, от которой сейчас вот все открещиваются и кидаются, есть религии для бедных – это христианство, вот. бедная и нищая – это христианство. Вот если хочешь быть нищим, то иди в христианскую церковь, там тебя научат быть нищим. Вот, поэтому будьте богаты, работайте, не, не теряйте своего внешнего вида и не опускайте глаз, не, но самое главное, девочки и мальчики, помогайте другим, помогайте другим, делитесь с другими, не надо быть злыми, не надо, быть, не надо думать только о деньгах. Деньги абсолютно далеко не все то, что в этой жизни меряется, что в этой жизни необходимо. Вот. Ну, такой косметикой просто пользоваться приятно. Но поверьте мне, я могу сказать, что чистая линия ничуть и хуже вот этой косметики. Я не хочу больше сравнивать и Вот эта косметика с и сравнивать я не хочу, потому что она много лучше. А вот чистая линия много лучше, чем вот эта косметика. И, чем, и лучше, чем и